Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим комплекс вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа. К этой теме Совбез уже обращался в 2002 году, и тогда были приняты решения, позволившие снять наиболее острые проблемы. Наметился прирост валового регионального продукта доходов населения, есть позитивная динамика в развитии внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций. Между тем, качественного изменения ситуации на Дальнем Востоке пока не произошло. Не удается переломить тенденцию, тенденции, ставшие для региона хроническими. Прежде всего, это убыль населения. Глубокие диспропорции в структуре производства и внешнеэкономических связях. Дальний Восток слабо привязан к общероссийскому экономическому, информационному, транспортному пространству. Естественные конкурентные преимущества округа, включая транзитные коридоры, используются крайне неэффективно. Сохраняется серьезное несоответствие между потенциальными возможностями округа и текущим состоянием его экономики и социальной сферы. И все это представляет серьезную угрозу для наших политических и экономических позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для национальной безопасности, без всякого преувеличения национальной безопасности России в целом. Во многом такое положение результат отсутствия системного, комплексного взгляда на стратегическое планирование развития территорий. И в целом несовершенство нашей региональной политики. Несомненно, нужно грамотно распорядиться нашими растущими политическими, организационными, прежде всего экономическими ресурсами для развития регионов страны. В этой связи совместной задачей и федеральной, и региональной властей остается выработка четкой реалистичной линии поведения. Речь должна идти о комплексной стратегии обустройства Дальнего Востока. Думаю, что опыт подготовки и реализации такого, по сути, пилотного проекта можно позднее использовать и при планировании программ для развития других территорий Российской Федерации. Подчеркну, ключевая цель наших усилий – это не решение отдельных, пусть и очень важных экономических задач, а создание достойных условий для жизни и труда граждан. Существенные усилия. Надо направить и на снятие инфраструктурных ограничений для социально-экономического подъема Дальнего Востока, имея в виду развитие энергетики, коммунальной и приграничной инфраструктуры и, конечно, транспортного комплекса, современных логистических и телекоммуникационных узлов. Для реализации столь масштабных, капиталоемких проектов, наряду с бюджетными средствами, необходимо активно использовать механизмы частно-государственного партнерства концессий, особых экономических зон. Важно дать толчок крупным инвестиционным проектам. Ими способны стать ТЭК, предприятия, экспортирующие природные ресурсы с высокой степенью переработки, а также модернизированный оборонопромышленный комплекс, центры инноваций и высоких технологий. В целом, необходимо серьезно работать над созданием в округе благоприятной деловой среды. Возможно, следует подумать также о совершенствовании тарифной и налоговой политики. Экономическое пространство Дальнего Востока нужно надежно защитить от давления организованной преступности и коррупции. Надо оперативно принять меры по повышению результативности работы правоохранительных сил в округе. Рассчитывая здесь на заинтересованное сотрудничество федеральных и региональных властей. Примеры региональной работы, эффективной региональной работы у нас есть, в частности в Сибири. Там, вы знаете, достаточно долго проводится уже так называемые операции энергия. Огромное количество средств возвращено государству, большое количество людей, нарушивших закон, привлечены к ответственности, ничего не мешает также комплексно работать и на Дальнем Востоке. Прошу также обратить особое внимание на разработку комплексных мер по охране окружающей среды мониторингу и использованию природных ресурсов. В конечном счете, все наши планы должны быть ориентированы на то, чтобы Дальний Восток стал удобным, привлекательным местом для жизни людей. И потому здесь важна все, и решение проблемы, жилья, и газификация, и развитие сфер медицинских, культурных, спортивных услуг. При этом хочу подчеркнуть особо, задача привлечения и закрепления на Дальнем Востоке трудоспособного населения – должна решаться прежде всего на основе реализации крупных экономических проектов и создания в регионе новых рабочих мест. Безусловно, масштаб предстоящей работы по развитию Дальнего Востока предполагает четкое определение ресурсов для решения поставленных задач. Думаю, сегодня есть смысл обсудить эти вопросы. Прежде всего, с точки зрения повышения эффективности использования выделяемых средств и масштабного привлечения внебюджетных источников для развития Дальнего Востока. И, наконец, все наши шаги по подъему Дальнего Востока нуждаются в сильном внешнеполитическом сопровождении. Здесь следует ориентироваться на эффективное участие в региональных интеграционных процессах, на углубление двухсторонних связей и приграничного сотрудничества с соседними государствами. В заключение еще раз подчеркну, одним из решающих факторов успешного развития Дальнего Востока считаю повышение координации усилий всех уровней власти – местного самоуправления, федеральных органов власти, региональных. В этих целях считаю необходимым создание государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Об этом поговорим в ходе нашей сегодняшней встречи.